аннуляции переносов бронировок период карантина может продлиться и на май шестью туроператорами украины у которого ребят самые такие вот запутанные условия самые невыгодные для туриста и самые непонятные туроператор выставляет фактически понесенные затраты согласно условиям договора появилась информация по условиям туров которые попадают на пост карантинный период эту возможность он дает до Конца 2021 года это, в принципе, очень хорошие условия. Всем привет! С вами Владимир Шемед, путешественник и турагент Правда, как вы видите, все мои путешествия на данный момент времени происходят в основном в домашней обстановке, в принципе, как и у большинства украинского народа, но не от нас это зависит. В общем, это было небольшое лирическое отступление, а сейчас давайте вернемся к теме видео. Итак, в этом видео продолжаем тему аннуляций, переносов, бронировок. И депозитов по основным массовым украинским тур оператором то есть здесь мы разберем вопрос который касается карантинных дат то есть туры которые попадают на карантинные даты и посткарантинные даты потому что все-таки э, период карантина может продлиться и на май это я уже получил некоторую информацию не по официальным источникам то есть это я не брал эту информацию из каких-то там интернет ресурсов то есть это я там общался с конкретными людьми которые говорят что все может продлиться и на период мая поэтому уже некоторые туроператоры некоторые не все в принципе дают условия по переносу туров которые попадают на пост даты Итак, первый вопрос, который больше всего волнует туристов, это в том, что туроператоры вот на своих официальных сайтах ну, почти не предоставили информации по всем этим алгоритмам аннуляции, переносам и тому подобное. И все эти вопросы они говорят решать туристам через своих турагентов, у которых они оформляли эти туры. Итак, дальше мы сейчас пройдемся по основным украинским туроператорам, самым крупным массовым ту украинским туроператорам, у которых больше всего туристов да конечно всего туроператоров больше но если все перечислять то видео будет слишком длинным поэтому ограничимся шестью туроператорами украины Итак, первый украинский туроператор, с которого мы начнем это тест-тур тест-тур на своей официальной странице в facebook дал разъяснение туристам да я эту информацию конечно не нашел на официальном сайте но тем не менее хотя бы в фейсбуке хоть один туроператор подробно разъяснил туристам какие варианты у них есть итак первый вариант по тестуру это просто перенести даты тура на любое другое направление неважно там турция египет можно все менять комбинировать то есть имеется в виду, что туроператор не дает никаких ограничений Просто на любое другое направление, на любой другой вариант по цене онлайн, которая есть на данный момент на сайте. Второй пункт, который предлагает туроператор, если турист не определился, то есть он предлагает оставить эти деньги как депозит в виде авансового платежа на будущий отдых этих туристов. При этом он говорит, что сохранит даже курс, при котором вносилась оплата. То есть, который был ранее К примеру если раньше курс был 25 тысяч за тысячу долларов то сейчас там 28 тысяч за тысячу долларов соответственно вот вы вносили 25 тысяч это 1000 долларов и эту тысячу долларов туроператор говорит что он сохранит на ваш будущий отдых это Получается, все-таки чуть-чуть неофициальная информация, потому что официально все-таки вы оплачивали в гривнах, и четко будет сумма, конечно, указана в гривнах. Но тем не менее, туроператор Тест -тур, один из самых честных туроператоров, поэтому я думаю, что верить ему можно. И третий вариант: туроператор говорит, что вы можете аннулировать свои туры, но тогда туроператор выставит фактически понесенные затраты в размере от 25 до 100 процентов это если вы просто захотите аннулировать тур в любом случае все это индивидуально рассматривается туроператором и если вы какой-то из этих вариантов выбираете то естественно вам нужно обращаться через турагента туроператору и решать этот вопрос это касается конкретно карантинных дат тура то есть 16 марта по 23 апреля. Вот за посткарантинные даты пока что тест-тур еще не дал разъяснений. То есть имеется в виду за майские там даты и, возможно, позже даты туров. Он не дал никаких разъяснений, но если у вас возникает вопрос и ваш тур попадает там на какой-то период мая и вы уже не знаете как бы сомневаетесь ехать не ехать то вам нужно обратиться к вашему турагентству и чтобы он обратился к туроператору туроператор даст ответ турагентству турагентство даст вам ответ что же вам делать если ваш тур попадает там на период мая к примеру это был тест тур следующий туроператор это annex tour -тур. annex Тур Предоставил эту информацию, конечно, на сайте по условиям переноса, перебронировок, по заявкам на карантинные даты. Даже есть информация по заявкам посткарантинных дат, но она закрыта для туристов. И чтобы эту информацию узнать, туристу нужно обращаться именно к своему агентству, через которое они оформляли тур, и это агентство даст эту информацию. В целом у анекс-тура есть несколько условий значит одно условие это по карантинным датам второе условие это по пост датам а также еще есть отдельное условие для заявок которые были по направлению турции то есть получается по турции если тур попадает на период карантина аннекс тур дает возможность перенести дату тура без изменения параметров и даже по той стоимости по которой вы оформляли тур но только в период с 15 октября по 10 ноября то есть если вы перенесете в эти даты ваш тур который попадает на карантинные даты если у вас какие-то условия меняются то нужно запрашивать это естественно через ваше агентство у оператора annex tour по заявкам по другим направлениям annex tour дает возможность переносить в принципе тоже с сохранением стоимости, если ничего не меняется. И даже он сохраняет курс. Но если вы не можете определиться с датами тура, то есть тур, который вы хотите перенести на будущий период, annex tour оставляет для туриста возможность заморозить эту оплату по туру который не состоялся и использовать эту оплату в будущем на оплату туристических услуг у туроператора annex tour и что касается пост дат, то annex tour также сама дает возможность перенести ваши даты тура которые ну, начинаются там после 24 апреля но по текущей стоимости онлайн если, допустим, вы сомневаетесь, переносить, не переносить, в принципе, можно не трогать этот вопрос. То есть, все-таки, как бы, да, высокая вероятность, что май будет карантинным, но тем не менее, если он будет не карантинным, и туры будут начинать выполняться, и вы готовы в этот период времени отправиться на отдых, то можно, в принципе, не трогать. Если все-таки как бы не откроются границы, то, естественно, Annex Tour предложит туристам перенести даты тура и в принципе как бы вы можете воспользоваться уже этой этой возможностью позже и касательно аннуляции по аннекс то тут туроператор никаких подробных инструкций не давал то есть если вы захотите аннулировать ваш тур и попытаться вернуть деньги то тогда вступает в действие условия по договору который вы оформляли в турагентстве то есть, скорее всего, будут какие-то фактически понесенные затраты от туроператора. И та сумма, которую туроператор выставит в виде штрафа, он возвращать не будет. Итак, следующий туроператор это Pegas Touristic, который хоть в каком-то виде, но все-таки дал информацию туристам по условиям. Какие у туристов могут быть условия по турам, которые оказались на период карантина тут довольно все легко и просто значит первый вариант это перенести по цене онлайн которая есть на текущий момент времени и второй вариант это оставить деньги в виде депозита в виде авансового платежа на будущий отдых это то что касается туров в период карантина значит если вы просто захотите аннулировать тур то тут нужно запрашивать информацию будет ли оператор выставлять какие-то фактически понесенные затраты по турам которые попали на период карантина дальше по условиям посткарантинного периода по турам у пегас туристика на сайте пока что для туристов информации отдельной как бы я нигде не нашел но тем не менее для своих туристов мы запрашивали эти условия и пегас туристик дает возможность туры которые должны состояться к примеру, вот в конце мая либо там в начале июня именно на данный период времени он дает тоже возможность перенести то есть по новой стоимости онлайн то есть без каких-либо штрафов на данный момент времени туроператор дает возможность перенести дату тура и вторую возможность на данный момент времени он также оставляет туристам которые не знают точных еще дат оставить оплату у туроператора в виде депозита то есть авансового платежа на будущий период времени и воспользоваться этими деньгами на будущий свой отдых и при этом эту возможность он дает до конца 2021 года не до конца двадцатого года а вот до конца 2021 года это в принципе очень хорошие условия и если турист хочет аннулировать тур который там состоится в мае либо там в июне ну неважно когда то есть пост карантинные даты то туроператор выставляет фактически понесенные затраты согласно условиям договора то есть там в зависимости от того за сколько вы аннулируете тур там есть определенный штраф по моему самый минимальный это больше чем за месяц там 30 евро с одного туриста и плюс стоимость чартера в общем такая информация по аннуляции туров которые будут проходить уже в пост карантинный период то есть если вы беспокоитесь аннулировать не обязательно вот и можно воспользоваться двумя условиями которые предлагает туроператор. Но эти условия вам, туристам, нужно запрашивать через своего турагента в туроператора. Итак, следующий туроператор это JoinUp, которому, наверное, сейчас больше всех сложностей потому что у него очень много туристов но давайте пройдемся по условиям значит на своем сайте он не давал открытой информации туристам он сказал обращайтесь к вашим турагентам. турагенты вам все расскажут по условиям переноса аннуляции и тому подобное значит в принципе у оператора джейна есть такой вот вариант если тур попал на период карантина туроператор аннулировал заявки и предлагает туристам до 21.04 принять решение для того чтобы перенести даты тура на будущий период то есть выбрать из онлайна возможные варианты и перенести ваши туры если не меняются характеристики то туроператор даже обещает сохранить тот курс по которым вы оплачивали ваш предыдущий тур также туроператор говорит, что если турист до 21 апреля не решится с датой переноса тура, то по окончании форс-мажорных обстоятельств он оставляет, туроператор оставляет за собой право выставить туристам фактически понесенные затраты, то есть выставить какой-то штраф. Я, конечно, по этим условиям, по фактически понесенным затратам, по турам, которые не состоялись, не очень согласен, но больше всего у меня удивление и внимание вызвал пункт в новых условиях. Это то, что туроператор по новым перебронировкам ставит условия без дальнейшего права аннуляций. То есть, что это означает, что если вы перенесли дату тура, к примеру, у вас должен тур был состояться в апреле, он не состоялся, вы выбрали, к примеру, дату тура в сентябре либо в октябре, перенесли. И, к примеру, там летом, в июне, там в августе, либо там в июле, захотите аннулировать тур, то, если вы аннулируете этот тур, туроператор JoinUp выставит стопроцентные штрафы. Вот это означает этот пункт, и он мне очень, конечно, не нравится, потому что, как бы, ну это совсем не объективно для туристов тем более в такой ситуации. Но с другой стороны, скорее всего, это такой вот технический момент, вот. Чтобы избежать технических аннуляций, то есть имеется в виду, что, к примеру, вот в апреле вы перенесли дату тура на октябрь, и, в принципе, если вы ее аннулируете там за два месяца, штрафные санкции от тура там получаются минимальные. Но чтобы убрать эти минимальные штрафные санкции, как бы, чтобы избежать вот этой паники и всему тому подобному туроператор наверное ввел такое условие и буквально недавно на сайте туроператора джейна для турагентств появилась информация по условиям туров которые попадают на пост карантинный период начиная с 25 апреля 2020 года значит там есть два варианта если до даты тура меньше 30 дней и если до даты тура больше 30 дней если меньше 30 дней то Тур можно перебронировать по новой стоимости онлайн сайта туроператора GNAB. При этом будут учитываться фактически понесенные расходы по старому туру. Если до даты тура больше 30 дней, то этот тур можно перенести по новой стоимости онлайн. Без каких-либо фактически понесенных расходов туроператора. В общем, эту информацию, если вас интересует, вам нужно запрашивать именно у вашего турагентства, где вы оформляли тур. Следующий туроператор Coral Travel. Значит, у этого оператора такие вот скользкие моменты. И тут давайте мы разберем чуть-чуть подробнее. Значит, первый вариант это перенести даты тура по текущей стоимости онлайн. Второй вариант, туроператор предлагает заморозить денежные средства по турам, которые попадают на период карантина, и воспользоваться этими денежными средствами на будущий свой отдых. При этом оператор даже говорит, что сохранит и курс. Но это все так вот условно, потому что условия у Coral Travel постоянно меняются. И третий вариант, если турист просто захочет аннулировать заявку, то тогда туроператор выставит стопроцентный штраф. Итак, смотрите дальше. Если все-таки вы не определились датами тура, это вполне логично в этой ситуации, то туроператор говорит, что значит даты будущего тура должны быть именно до конца 2020 года. Это первое условие. И второе условие которое появилось буквально недавно это то что до даты нового тура который вы будете переносить то есть средства имеется в виду из депозита должно быть не менее 14 дней то есть логически что если вы будете ждать чего-то там горящего то горящего как бы тут уже ничего не дождешься но вообще как бы суть в чем что Условия у туроператора постоянно меняются по всем этим депозитам, переносам и тому подобное. Они не публикуются на официальном сайте, вот, поэтому оператор в этой части выходит как бы сухим из воды. И кстати, недавно туроператор в одностороннем порядке изменил условия аннуляции туров. То есть как бы это должно в принципе касаться и только заявок будущих то есть он говорит что при аннуляции тура стопроцентный штраф для туристов вот неважно вы внесли 30 процентов но mm -hmm. если вы захотите аннулировать там допустим то вам все равно нужно еще и доплатить до 100 процентов вот это раз одно из условий второе он говорит что все-таки условия аннуляции по каждой заявке будут рассматриваться индивидуально из практики рассказываю. Пример у нас дата тура попадала на 17 марта. Тур не состоялся. Писали много сообщений на туроператора, объясняли ситуацию. Но туроператор сказал, что либо переносим тур, либо оставляют туристы деньги как депозит, либо аннуляция со 100% штрафом никаких уговоров туроператор вообще не принимает во внимание то есть там много было документов отправлено что там ситуация у туристов действительно как бы э, нелегкая вот и то есть желательно чтобы это было был возврат денег но туроператор никаким образом навстречу вообще не пошел с одной стороны да в принципе вопрос решаем через суд но увы заявка стоила 10 тысяч то есть тур стоил 10 тысяч гривен Берем хорошего адвоката, берем стоимость иска, берем несколько месяцев судебной волокиты и возвратов, то есть получается шкурка вычинки не стоит. Поэтому тут нужно понимать, в принципе, если вы хотите пойти в суд и решать этот вопрос через суд, то стоимость тура должна иметь. Как бы хорошую как бы сумму денег имеется в виду, там может быть от 50 там, до 100 тысяч гривен, потому что хороший адвокат будет стоить хороших денег. И если вы захотите вернуть, то тут, увы, нужно будет воспользоваться услугами хорошего адвоката. Поэтому с Coralam, ребят, все неоднозначно. Очень мне не нравится то, что у оператора меняются постоянно условия. Они нестабильные и, конечно же, не очень как бы, удобные и комфортные для туристов. Что касается посткарантинных дат у туроператора Coral Travel, информации пока что официальной никакой нету от туроператора по переносам и переброням и перевести оплату на депозит, туроператор ничего не говорит за посткарантинные даты. Поэтому на данный момент действуют те условия, которые согласно договору, и если вы все-таки захотите аннулировать, то туроператор выставит фактически понесенные затраты, при этом они, конечно, могут не очень быть положительными для туристов. И последний туроператор, за которого я вам расскажу именно в этом видео, это туроператор Туи, у которого, ребят, самые такие вот запутанные условия, самые невыгодные для туриста и самые непонятные. Значит, в принципе, туроператор Туи предлагает три варианта для своих туристов. Первое. Если э, заявка оплачена, ну, если тур оплачен в размере там от 90 до 100% до 26 марта, то туроператор Туи говорит, что перенесет оплату на новую заявку по тому курсу, которому вы платили раньше по старому туру, который попадает на период карантина. Второй вариант это если у туристов оплачено менее 90 процентов то есть к примеру это там от 30 процентов до 90 процентов то тогда туроператор зафиксирует эту оплату именно в гривнах то есть если вы там платили 500 долларов то сейчас это наверное будет около там 430 долларов по курсу ТУИ. вот соответственно если все-таки вы будете перебронировать заявку по туру которая не состоялась период карантина но на список из определенных отелей по туроператору ту только в том случае туроператор может сохранить именно курс по которому вы оплачивали ранее вот и третий вариант это аннуляция тура аннуляция тура будет э, производиться по условиям договора и если там по условиям договора есть какая-то часть денег которая будет возвращаться туристу то по условиям от туи они будут делать этот возврат после того как стабилизируется ситуация в мире и когда начнут летать самолеты из украины это касается условий которые туры попадают на карантинные даты то есть до 24 апреля вот. За туры, которые попадают на посткарантинный период, никаких разъяснений нету. Соответственно, может быть, эти условия можно использовать, может быть, эти условия нельзя. Это нужно индивидуально запрашивать через вашего турагента и, соответственно, получать ответ от туроператора Туи. Но, в принципе, ребят, это я вам рассказал вкратце эти условия по Туи. Все-таки по Туи, наверное, нужно будет, отдельно видео рассказать их более детально, потому что ну реально как бы я даже не представляю ваши глаза, когда вам ваш турагент рассказывает эти условия, их не очень легко понять даже самим турагентством не очень это все понятно, особенно если турагентство только открылось и попало в такую вот ситуацию с этим коронавирусом и с этой всей ситуацией в мире Итак, ребят, это были такие вот условия по основным массовым туроператорам Украины, по самым таким вот масштабным туроператорам, у которых больше всего туристов. Если у вы, зрители, которые смотрели это видео, и у вас какая-то ситуация с туроператором, то э, неважно, вот, с теми туроператорами, которых я перечислил, или с другими туроператорами, то напишите вашу историю, вашу ситуацию в комментариях, допустим, возможно у вас будут какие-то вопросы то я постараюсь ответить В принципе в предыдущем видео вопросы которые мне задавали я старался отвечать в общем смотрите на этом все ребят заканчиваю это видео желаю чтобы у вас все порешалось чтобы у вас все сложилось максимально выгодно и было наименьше потерь чтобы ваш отдых состоялся и вы получили положительные эмоции от вашего отдыха в будущем Всем спасибо за внимание, если есть вопросы или либо ситуации, которые есть у вас и вы можете поделиться, обязательно пишите в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, кнопочка подписаться под этим видео. Всем еще раз желаю только хорошего настроения, до новых встреч, пока-пока.